всем привет ребята сегодня делаем гидрозатвор сейчас покажу еще буду делать вот купил в строительном шланчик такой вот. вот у меня пробка в пробке сделал отверстие ножом проковырял просто ножом взял скрутил с собой не было сверла так можно сверлом сделать и вот такую от машины нашел штучку которая двери закрывает. В ней накалил гвоздем и сделал отверстие. Все. Вот у нас будет гидрозакон. Вот вставляешь сюда эту. Вот что у нас получилось. Сейчас вот этот шовчик заделаю. И будет все классно. Взял такую штучку, ну еще суперклей на всякий случай. Тут магазин из за затвор на обычной трехлитровой банке или 5-литровый, 10-литровый бывает. Купил. Так что скоро будет у нас видео о вине. Смотрите, ребята. Так, а сейчас мы будем делать дальше заплавлять. Вот, ребята, заплавил этим приборчиком. Все разравняю одной рукой неудобно делать вот такая ребят штучка у нас получилась. тут еще немножко подплавил Все, теперь ничего не будет пропускать и крепко держится ну, пластмасс вот все ребят гидрозатвор готов Можно ставить. так еще у нас тут новость мы купили вот такую вот штучку Polaris Соковыжималка сейчас посмотрим что за соковыжималка у нас такая сейчас сделаем небольшой обзорчик вот такая коробочка диаметр 65 миллиметров вот этот скорость вращения 21 тысяча оборотов в минуту сейчас будем пробовать тестировать посмотрим что там инструкция, бумажечка еще какая-нибудь, что там дальше у нас? гарантийный талон. Так, сейчас, вот так, она запечатана была. Все разрежем. Вот такая вот малочка Стаканчик еще в ней какой-то был. Вот, с отметками вот. 65 миллиметров жары так для подачи целых фруктов и овощей но я что-то стремаюсь целый с косточками что ли можно знаю, посмотрим попробуем сейчас почистим яблоки Протестируем, сколько она будет давать сока. Так, ну вот все, прибор в рабочем состоянии. Тут еще что-то нажимать надо. Сейчас жена разберется. Смотрю, смотрю, да, вторую ты... скорость включили. Я вот вообще псих пошел. Попробуем, что я пока. Ой, мамочка. Нормально. Так бы венолиум. Мам, О, чекородная. Мам, чекородная. Надо уже скоро освобождать. Сок пошел. Сейчас он отсоится, снимем сверху. Осадочка. Это не осадок, а Это пенка. пенка. Получился. А ну как вкусно? Давай, федь, попробуйся. Вкусно, не? Добавили еще немножко сокаркут, немного кислит немножко. Ну, как вкусно, да? Вкусно, федь. Вот такое, ребят, было видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. И ждите, скоро будет видео о том, как мы делаем вино.